здравствуйте дорогие друзья меня зовут Елена и вы на моем канале о вязании и сегодня хочу вам показать и рассказать как аккуратно вывязать пройму без ступенек чтобы она вот была такая вот ровненькая аккуратно э, с одной стороны и с другой Для того, чтобы показать, я связала вот такой образец для вас. И из другой пряжи вот тоже вам сейчас покажу. Это условно у нас будет, ну, допустим, спинка или перед нашего изделия. Мне нужно для проймы закрыть сначала 5 петель, потом 4, потом 3, 2 и 1. И также с той стороны, с другой стороны также 5 4 три 2 и 1 петелька начнем вязать вы для своей проймы уже смотрите сколько вам нужно запустить я вам буду только показывать принцип вязания без ступенечек первую петлю я снимаю так сейчас поближе при Приблизила вот максимально чтобы вам хорошо было видно первую петлю я снимаю вторую провязываю по рисунку как нам там нужно у меня это все будет с этой стороны э, с лицевой это лицевая гладь с изнаночной у меня изнаночная чтобы вас не путать с рисунками пока чтобы вы только поняли э, сам процесс вязания и через первую петлю мы Протягиваем вторую нашу провязанную. Провязываем. Это мы сделали одну убавку. Провязываем следующую. И протягиваем ее через предыдущую. Два. Три. Четыре. Бабочки мы с вами сделали первое закрытие 5 петель. Мы закрыли, дальше вяжем до конца ряда. Провязали, поворачиваем наше изделие на изнаночную сторону, и здесь у меня изнаночные петли. И здесь также я первую петлю я снимаю, вторую я провязываю и все последующие 5 4 я провязываю изнаночными, и также ее протягиваю через первую петлю опять. Это один, вот это вторая будет. третья, четвертая и пятая. Первые вот закрытие петель мы сделали с одной и с другой стороны нашего изделия. Дальше вяжем вот сюда до конца ряда и в конце не довязываем две петли. Вот дошли до крайних двух петель, мы их не провязывая, снимаем на правую спицу, поворачиваем наше вязание. Здесь главное, чтобы вот эта петелька наша не растягивалась. Вот у меня тоже здесь вот получилось, что видите, немножко подтянулась петля и она чуть получилась больше. Здесь вот тоже более-менее аккуратно получается. Поэтому мы снимаем на вот эту спицу обратно, вот эти петельки, чтобы они у нас не растянулись. Так, берем первую петлю, снимаем. Неправильно вам, извините, сказал, И нам через сейчас вторую вот эту нашу петельку нужно протянуть через первую. Мы делаем с вами убавку. Так. Протянули первая наша убавка. Следующая вот эта петелька, которую мы вязали с изнаночной стороны, она у нас вот видите с ниточкой. Мы также протягиваем через предыдущую вот эту петлю. Вторая убавка. Третью петлю мы провязываем и также протягиваем ее через предыдущую петлю. Это третья убавка. Четвертую провязываем и также протягиваем через предыдущую петлю 4. Вот 4 петли мы с вами убавили. Видите? Очень аккуратно получается, без всяких ступенек. И вяжем дальше. Вяжем по рисунку. Какой у нас там рисунок с вами. До конца ряда не довязывая две петелечки. Осталось у нас на левой спице две петелечки. Мы их переснимаем на правую и разворачиваем вязание. Здесь нам тоже нужно через первую петлю протянуть вторую. Это будет наша первая убавка. Протянули. Следующая наша провязанная в предыдущем ряду. Мы первую опять возвращаем и через нее протягиваем вот эту петлю. Подтягиваем ниточку. Это у нас вторая убавочка. Нам нужно сделать 4 следующую петлю и протягиваем ее через предыдущую три убавки сделали четвертая и также протягиваем ее через предыдущую петлю все наши вот 4 убавки первые пять и четыре мы сделали вяжем дальше до конца ряда Опять, не довязывая в конце ряда нашего, две петли. Так. Вот осталось у нас опять две петли. У нас нить над спицами, на перед работой остается. Мы снимаем эти петли. На правую спицу переворачиваем наши, разворачиваем наше вязание. Сейчас нам нужно убрать три. Через первую мы протягиваем, вторую – это первая наша убавка, возвращаем ее обратно. Опять через нее же протягиваем вторую петлю, это вторая наша убавка, третью петлю мы провязываем и протягиваем ее через предыдущую мы сделали вот наши три убавки и дальше вяжем до конца ряда в конце ряда мы оставляем две петельки не провязанными Осталось у нас две петельки не провязанные, мы их снимаем на правую спицу, разворачиваем наше вязание. Опять через первую протягиваем вторую петлю, обратно ее возвращаем на левую спицу, здесь у нас, у нас немножко мешает разъединилась у меня ниточка так протягиваем вторую петлю третью мы сначала провязываем и также ее протягиваем через предыдущую петлю мы сделали с вами три убавки вяжем до конца ряда не довязывая две петли Не довязывая две петли переснимаем их на правую спицу разворачиваем наше вязание и вот таким способом мы вяжем пока у нас все наши петельки которые нам предназначено закрыть для проймы не закроются опять через первую петлю которая вот у нас крайняя мы протягиваем вторую возвращаем ее Обратно протягиваем третью. Сделали вот мы все. Две убавочки, нам нужно сейчас здесь сделать. Мы их сделали. Дальше вяжем до конца ряда. Также не довязывая две петли. Осталось две, мы их переносим на правую, разворачиваем свое вязание, через первую протягиваем вторую петлю, одна убавка, возвращаем ее так, на левую спицу и через нее мы протягиваем вторую петлю, две убавки вяжем до конца ряда и вот когда уже нам нужно будет с вами убрать только одну петлю мы будем с вами не довязывать одну петлю вот у меня осталось две как и раньше я еще одну провяжу а вот эту сниму не провязанной Через вот эту нашу крайнюю петельку я протягиваю следующую. Так. Нам тут нужно сделать всего одну бабочку. И вяжу ряд с этой стороны. С лицевой у меня получается дальше. Вот что у нас получилось. Практически все получается ровненько, никаких у нас ступенек здесь нет, как раньше мы, допустим, бы запускали. Все получается аккуратно. Здесь все равно вы будете делать, либо вшивать, либо ввязывать рукав. И вот это все вообще будет красиво и аккуратно. Также до конца ряда вяжем, не довязываем одну петлю. Переснимаем ее на правую спицу разворачиваем вязание через первую петлю мы протягиваем вторую и вяжем ряд до конца убавки закрытия наших петель для пройму закончилось дальше мы вяжем уже свое изделие вот что у нас получилось с вами. смотрите. Но ну, вот тут тоже я вот немножко растянула петелечку. Нужно за этим следить. Видите, как аккуратно, хорошо получается без ступенек наше вязание. Ну, вот я вам показала, как быстро и просто, и без ступенек, вывязать пройму надеюсь что вам было все понятно все я объяснила правильно понятно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии до свидания до новых встреч